Привет вам, наши дорогие друзья, прямо из Хорватии, с нашей яхты Дуалайф. Мы находимся на встрече клуба учредителей, и это одна из наград для лидеров Дуалайф. Для всех топ-лидеров, начиная уже от уровня регионального менеджера, два раза в год мы встречаемся с самыми лучшими, чтобы отметить наш общий успех, ближе познакомиться, отпраздновать и замечательно провести время. Море, ветер, солнце, фантастические пейзажи, Палубы роскошной яхты, куда мы и вас приглашаем, и уже в следующем году вы сможете быть здесь вместе с нами. Но сегодня мы к вам приходим с совершенно другой и удивительной информацией. Она касается также путешествия, но на этот раз сухопутного. В красивой Турции, которая будет очень скоро, осталось менее месяца. Она также является наградой для всех лидеров от уровня регионального менеджера. Мы понимаем, что многие из вас только начинаете свою работу на восточных рынках, поэтому у нас для вас особенное предложение, которое даст вам особенную мотивацию, чтобы ваш старт в Life был еще лучшим, и чтобы вы и душой, и телом были с нами, и чтобы мы могли все вместе отпраздновать ваше начало, а также познакомиться. Хотя квалификация на это путешествие длилась несколько месяцев и уже закрыта, но мы подготовили для вас специальное решение. Каждый из вас, кто успеет до 18 октября, до полуночи польского времени закрыть квалификацию оригинального менеджера, будет Приглашен в Турцию. Компания финансирует эту поездку. И мы верим, что многие из вас воспользуются этой возможностью и шансом. Улетный пятизвездный отель. Все включено. Замечательные люди. Нас там будет около 500 человек. Верим, что вы тоже заквалифицируетесь, чего вам от всей души желаем. Мы уже не можем дождаться того момента, когда встретимся с вами и сможем ближе познакомиться. До встречи в Турции, друзья. Пока-пока.